Летал на кукурузнике И был прикинут, как положено Костюм, рубашка, толстый кузенький Дарил букеты ей роскошные А эта девушка жеманная Капризно хлопала ресницами Мол, самолетик слишком маленький И не бывает за границей что самолетик маленький, Что боится тучи грозовой. Но в этой жизни есть простое правило, Лучше маленький, но свой. Не всегда, что самолетик маленький, Что боится тучи грозовой. В синим и безоблачном Слабо выписывал признания Но эта юная молочница Не приходила на свидания В один прекрасный день закончилась И кукурузник скрылся из виду Теперь девчонка в одиночестве Грустит сама себе, завидуя что самолетик маленький что самолетик маленький что он боится тучи грозовой в этой жизни нет простое правило лучше маленький но свой что самолетик маленький что боится тучи грозовой в этой жизни нет простое